В ванну с водой помещен вибратор, на конце которого находятся два острия. В любую точку на поверхности воды приходят одновременно две волны. Происходит сложение колебаний. Образующаяся картина называется интерференционной. Явление наложения волн в пространстве, при котором наблюдается неизменное во времени чередование максимумов и минимумов амплитуд колебаний частиц среды, называется интерференцией волн. Когда в точку А приходит волна, она совершает колебания. Если в точку А приходят две волны, гребни которых совпадают, то происходит усиление колебаний.